всем привет друзья сегодня так время уже наступило утро как говорится прибралась везде все промыла э, с хлоркой э, то есть полы промыла полы и начала вот готовить на сегодня э, суп хочу сварить Щи, кинула мясо. кинула мясо туда, капусту нашинковала. И сейчас оно пускай варится. Затем Андрей будет делать у меня котлеты с фаршем. Фарш самый дешевый, куриный мы взяли. Потом свиное мясо добавим туда. И я подготовила капусту, кажется, много, но ее здесь немного, нормально. Лучок почистила. Если надо, будет еще почистим. И картошки туда добавим в эти котлеты. Получаются вот такие вкусные, овощные, мясные котлеты. Не хуже гачинских. Кто ел, знает, что такое, какие котлеты гачинские. Они больше на хлебе, мяса там нету. У меня проснулась аминка. Дима сегодня рано проснулся. Я пока протирала пол. Мама говорит, что ты проснулась так рано. Я говорю, да, вообще-то я сегодня хорошо поспала до 6 часов, сегодня долго спала. А обычно я в 4 вот просыпаюсь и начинаю вот сидеть, поработать, там одно второе сделаю. все. И потом, как говорится, подметать целый день за детьми за девчонками особенно. Они у меня игривые девчонки, сами знаете. Что-то на окне там висит прям мусор какой-то. Надо убрать. Вот. <coughs> Не могу, когда дома беспорядок. Мне надо все это все вычистить, вылезать, как говорится. И, в принципе, все. Потом я начала бижутерию себе делать. Ой, у меня таринка проснулась, кричит уже. Мама зовет. Ну, вот. Иду, иду, иду, иду. Плакса моя, плакса. Кто у нас проснулся? Какая девчонка у нас проснулась? М? Плаксенка. Она у нас, кстати, в сикушке не лежит. Она у нас сразу орет. Девчонка такая. У меня вообще все дети, они в секушке не любят лежать. Это хорошо. Сика-сика сделала. Поспала. Ну вот, в принципе, щи, знаете, как мы готовим. Если интересно, смотрите. Так, Пуфика с утра прибежал к нам, облизываться, что то покушал. Пуфик, леп, грязнуля. Его... его мыть нельзя, так как он э, старый, не привыкший, чтобы его мыли. Но очень вонючий, я не могу. Очень воняет. Я прям говорю, Андрей, убери его отсюда. Андрей идет от кос. Смотрите, у меня орхидея, как цветет. Красота моя. У нас зима пришла. Все конкретно зима. Обратный снег лег. Красота. Вот орхидея эту сторону любит. А там не надо, не надо. Ага, да, да. Папа пришел. Да, папа пришел. Беги, папа. Покормил? Жизнь налаживается. А что? А? работай? Гусыня снесла. Я аж заикаться начала. Ничего себе. О, все. Там еще коррекция. На котлеты как раз принес. Еще второе яйцо надо И что будем гусяток делать? Так. Так. Второе, второе, второе, как раз он ты он у он меня попался на камеру, Андрей. Съел <соценно> это. А? С козкой Да ну. Стекло выдавил, не разбил ничего. <соценно> <соценно> Мужик жил. И <соценно> <у> это. <соценно> бегает там все вместе в кучу Ладно, пускай бегает. Он бегает. Закрыл? Еще второе яйцо снесет ага и потом Я сажать поменяю. будем сюда угу. очень хорошо вау такое яичко оно пойдет у нас на котлетки эти капусту оставила. Угу. офигеть как страусиная это еще маленькая еще больше будет наверное она же первый раз да, помогло. Чё, пуфик по хочешь от меня, а? Так, у нас Дима покрутил. Теперь Давид поменялся с ним, тоже захотел. Сейчас хочу заснять э, гусиное яйцо. Надо еще стола потереть. Работают мальчишки у меня. Котлетами хотят нас кормить. Да? Давай. Он твердо Он вообще. О, желток какой. Офигеть, Здоровый. Кустышка. Как строусир А? Пустышка. Потом будем сажать, да? Собирать, то есть. Посадим. Смотри, как отличается... Куриное и гусиное. Так как два яйца с одного яйца. -то. Такого пожаришь, дай. Одного хватит. <говорит> ну да, два яйца. Он замерзл, что ли, еще? Нет? Нет, так-то. Плотное яйцо-то. Так, сейчас. Протереть надо. Заканчиваете, да? Угу. Так, а я свой супец хочу показать, еще крышки то не открывается. Какой я сварила супец? Дела поджарочку мясо накрошила. Это получается у нас щи. Такие вкусные щи. Такие вкусные щи. Щи, щи. щи. щи. Да. Я сказала, вот такие вкусные щи. Ну, щи есть. А Нет, что это? Ну, я знаю. Ну, ну ты сказал такие вкусные. Вкусный суп щи. Как? Вкусный суп, да. Вкусный суп пец. Вкусный суп пец. Не устал крутить-то? Нет. Что Надо купить? будет со временем купить электрическую... Мясорубку была у нас раньше, ведь хреновую закуску начали делать, хрен крутить. И это нам потом мясорубку хрены показала. Сломалась, да? Это выкинь помойку. Докручиваешь. Да, хрен. Куплю я вот такую мясорубку, дай бог. Хрен, потом уже не будем крутить, Андрей. <связывая> <связывая> <связывая> Мне вот домашние яйца очень нравятся, Они прям желтые желтые тесто такое желтое от нессяю, классно. Вот Андрей нажарил котлет такую большую тарелку, мы еще сколько съели, смотрите сколько ее вышло, так что на нашу семью как раз. Газ, газ плиту сегодня протирала и опять после варки у нас такая ерунда каждый раз. И вот приходится часто убирать это все время. После каждой варки, можно сказать. Сварки чуть не сказала. Потом, Потом, Потом дам, да. Так, как я обещала. Возьми, возьми. возьми. Всем привет. Так, как я и обещала, буду делать пиццу. Андрей все накрошил, мне нашинковал. Я это дело вообще не люблю. А, сыр пропустил. Затем лук кольцами, колбасы, огурчиков. Ну, я вот это сделала, смесь майонез с яйцами. Он такой желтый получился. И чуток воды добавила, чтобы он жидковатый был. Затем томатную пасту тоже с водой разбавила. Она очень густая. И все равно густое осталось Ну вот, в принципе, тесто Сразу вот такие вот Шарики накрутила И сейчас буду делать Катать их, они поднялись очень хорошо Давай, мама будет катать Теперь, давай да. угу. Давай туда двигайся да. Туда двигайся, маленькая Чуть-чуть место воздушное хорошее я поставила после того как мы сходили за школьным сух пайком школьная и не, не надо мне делать сейчас мама потом сделает вот так, короче, мы и работаем. Пока я что-то делала, мне что-то стараются вечно или на уши повесить, или на голову. Короче, осталось лапшу повесить. И, ай, да. Димка смеется надо мной. Да мне просто. Ам чищу? Да, да, вообще. Вот красота, так мама. Я, Красиво. Сюда? Поставь сюда пока. Сейчас. сейчас сюда поставлю, раскатаю это. У меня вчера так дети обрадовались. Я говорю, давайте я завтра пиццу сделаю. Они такие, давай, мам. Они очень любят пиццу. С утра все жду. сырью нашу. Недавно на днях смотрела пирог стряпают. сейчас пожди не пиццу а пирог ну, по-моему знаешь у меня можно сказать по моему рецепту огурцы соленые также колбаса сыр идет лук но это они сказали открытый пирог значит это у нас будет открытый пирог по-моему этому Короче, не пицца это входит, а открытый пирог. Так, все. он здесь вот так вот прикрыл бордюрчиком взял. Тоже сделаем бордюрчиком. Так, подожди, там места нет ты все уронишь. Да. Нет, телефон отсюда убери, папа ругать будет. Убери со стола и мама ругать будет. На стол. Выключи. Выключи. Выключи телефон. Подожди, не мешай мне. Давай туда двигайся. Мама делает. Вот такой красивенький бордюр сделаем чтобы ничего не убегало и все красиво было быстро быстро hey, uh -huh. так, опять консульки свои смотрят где нарка у нас вот подготовила две пиццы уже все накрутила раскидала одна в духовочке вот она у нас Свет подключу. такая красавашная получается видите. и еще одна пицца будет и как я и обещала с консервы сделаю рыбник вот она консервушка наша огурчики солененькие очень вкусные чая -то у нас очень много чайка то если чуть-чуть осталось что мы его храним-то пока мама его уберет мы уберем да Молоко надо в холодильник поставить. Что Это майонез с яйцами. О. Ну вот, я пиццу доделала. Осталось совсем чуть-чуть. Рыбник. И покушали. Все дети чаем попили. На ужин вот пироги. Так что, друзья... Всем пока-пока, до новых встреч, Пиши, пишите комментарии, пока-пока.